Я родился и вырос в Донецке. Мои родные, как и большинство людей нашего края, были связаны с промышленностью и угольной отраслью. Дети с раннего возраста наблюдали за своими родителями и во всем подражали им, а родители всегда старались для них быть примером. Я, как и большинство мальчиков того времени, мечтал когда вырос, быть космонавтом, потом пилотом, машинистом электровоза и, конечно же, водителям дальнебойщиком Это сейчас из-за глубокого проникновения интернета на ребенка прямо с раннего детства обрушается море информации и примеров, кем можно стать и к сожалению вышеперечисленные специальности далеко не в фаворе у нынешней молодежи. А тогда все было по-другому, но как говорится человек предполагает, а Бог располагает, вот и у меня вышло так что мои детские мечты со временем рассеялись как утренняя дымка и я по рекомендации моего папы поступил в технический вуз. Да, моя специальность востребована и по сей день, но вынужден признаться, что моя душа к ней совсем не лежала. Закончив вуз я поступил в работать в одну экспертно-техническую организацию, где занимался экспертизой оборудования шахтного подъема. Да, работа была по своему интересна так как мне удалось побывать на большинстве шахт и рудников Украины и других стран СНГ. Но в глубине души я понимал, что это не мое и мне все чаще приходила мысль о том, что надо что-то менять. Я сейчас точно не вспомню, но где-то в 2009 году я все чаще стал поднимать голову вверх и смотреть вслед пролетающим самолетом. Вышло так, что над нашим домом проходил один из воздушных коридоров для самолетов, которые двигались в южном направлении и очень часто, особенно в летний период, я наблюдал за тем, как набирают высоту либо снижаются красивые железные птицы, как сейчас помню. Ранний утренний рейс Донец Донецк который ровно в 5 утра несколько раз в неделю будил меня. Чаще всего это был ярко оранжевый А320 авиакомпании Донбасс Аэро, а также мне никогда не забыть рейс Донецк – Стамбул и их красивые 737 Боинги с красивым хвостом в ливре Turkish Airlines, которые ровно в 21.15 пролетали над домом рассекая тьму ярким светом посадочных фар и огней бано. Бывало так, что я делал что либо по дому или просто шел по улице. Но услышав звук приближающего самолета, мгновенно замирал на месте и поднимал голову к небу, в ожидании появления железной птицы. А когда перед моим взглядом появлялся самолет, то я сразу внимательно смотрел на него и с целью рассмотреть Ливрию и определить тип воздушного судна. Кроме наблюдений за пролетающими самолетами, я начал практиковать поездки в наш аэропорт. До 2012 года это был старый терминал. Но в нем был один существенный плюс, который, к сожалению, не ушли архитекторы в новом это большая обзорная площадка, с которой можно было наблюдать перрон и часть взлетно-посадочной полосы. Я часами стоял у панорамных окон, и, не открывая глаз, смотрел на самолеты. Да, если бы мне на тот момент было лет 10-15, то ничего в этом подозрительного окружающие люди не нашли бы. Но так как возле окон регулярно стоял молодой мужчина 27 лет, это их настораживало. Однажды ко мне подошел один из охранников и сказал – Вечер добрый. – Добрый, – ответил я. – Кого-то встречаете? – поинтересовался охранник. Я улыбнулся и сказал – Я в курсе, что своими частными визитами настораживаю вас и ваших коллег. Но можете не переживать, так как я просто люблю самолеты и стараюсь чаще приезжать к ним в гости. Охранник внимательно посмотрел на меня и сказал. Знаешь, я тоже в детстве хотел стать пилотом, но не прошел по здоровью, а теперь к 45 годам мне посчастливилось работать тут и я сам часто любуюсь на крылатых птиц. А тебя я смотрю нет еще и 30, поэтому дерзай и осуществляй свою мечту. Сейчас полно летных школ и при наличии денег это не составит труда. После чего его вызвали по рации и он пошел вдоль холла аэропорта, а я так и остался стоять на своем месте. Впредь ко мне больше никто не подходил и я свободно стоял на своем месте и любовался самолетами. Так как я наизусть знал расписание рейсов, то выезжал в торец взлетно-посадочной полосы и любовался взлетами и посадками. Со временем я начал возить туда друзей и подруг, так как у меня были такие друзья, которые никогда не виделись самолетов живьем, а только лишь по телевизору или в небе. Но я знал места, где можно было подобраться к самолетам на расстоянии около 20 метров и отлично рассмотреть их. Наш аэропорт был базовым для Донбасс-Аэро, а также часто здесь держали самолеты в резерве Аэросвит и Днепр-Авиа. Все они размещались в углу перрона, который был отделен от автостоянки всего лишь железной решеткой. И обзор был просто неимоверный. Особенно было красиво там на закате, когда оранжевое солнце обжигало фюзеляжи птиц и отражалось в них. Я стоял, попивая горячий чай и любовался всей этой красотой. В начале 2012 года, во время своей командировки в Казахстан, я познакомился с одной из бортпроводниц авиакомпании Аэросвит. Ее звали Таня. Она, узнала о моей любви к небу и самолетам, настоятельно рекомендовала мне реализовать свою мечту. По ее словам, в Украине и других странах есть специализированные центры, где всех желающих, которые не имеют медицинских противопоказаний, обучают летному делу. Также Таня сообщила, что путь к креслу пилота долгий и тернистый, да и стоит обучение серьезных денег, но при сильном желании возможно все. Как сейчас помню ее фразу, у тебя душа горит небом, ты наш. Вернувшись из поездки я начал буквально бредить авиацией. Кроме своих поездок в аэропорт я начал искать организации, которые обучают пилотов. Обзвонив и списавшись с ними, я узнал, что это в прямом смысле не легкий и не дешевый путь. Ведь для того, чтобы на законных основаниях занять место второго пилота в Боинге либо в Аэрбасе, предстоит долгий и тернистый путь. Сначала нужно пройти курс теории в классе, потом получить налет на одномоторном самолете, после чего у кадета, так называют курсантов, будет возможность получить лицензию PPL то есть он сможет летать визуально при хорошей видимости, без использования инструментальных средств захода на посадку. А в общем, при сильной облачности, либо тумане, летать нельзя. Имея PPL, каждый может пройти дополнительное обучение для возможности управлять двухмоторным самолетом, а также научиться заходить на посадку с использованием курса глиссадной системы ILS, что дает возможность летать практически в любую погоду. После получения вышесказанных навыков и лицензии можно приступать к обучению, финалом которого является получение долгожданной лицензии CPL – пилота гражданских коммерческих авиалиний. Но кадетов, которые имеют на руках эту лицензию, авиакомпании не спешат приглашать на работу так как они имеют минимальное количество часов налета, а также имеют слабые навыки управления современными Боингами и Аирбасами. Поэтому, как правило, перед началом работы линейным пилотом кадет проходит дополнительное обучение в специальных центрах при авиакомпании либо за рубежом. Вот такой вот путь предстоит преодолеть человеку, который мечтает летать. Но самым сильным препятствием является цена обучения. В общей сложности стоимость обучения с нуля до момента получения лицензии линейного пилота вместе с необходимым налетом на тот момент составляла порядка 45 тысяч долларов США. Причем цена была одинаковая для всех стран без исключений. Признаюсь, от услышанного я обомлел. Да, у меня были какие-то сбережения. Но в сравнении с нужной суммой, это была капля в море. Но при этом я очень сильно хотел летать. Все же у меня был один козырь. Так как это был 2012 год, и Донецк был мирным и быстро развивающимся регионом, то земля и недвижимость в нем стоили хороших денег. Вышло так, что в 2009 году умер мой дедушка. Он оставил мне в наследство дом с двадцатьма четырьмя сотками земли в хорошем районе города. Так как я был холост и в планах жениться у меня не было, да и вообще я не думал об этом, то этот актив попросту простаивал, дом и земля использовались как дача. Трезво все оценив, извесив, у меня возникла идея – взять кредит под залог данного имущества, и я заказал его оценку. Получив результат, я был приятно удивлен. На апрель 2012 года все имущество оценили в 65 тысяч долларов США. Теперь мне предстояло самое сложное – долгий и тяжелый разговор с родными, так как я понимал, что родные из-за серьезного риска будут категорически против данной идеи. При успехе данной схемы я буквально за год закрыл бы кредит. Но риск остаться невостребованным и потерять дом, также нельзя было исключать. Признаюсь, что от моего предложения родители были в шоке. Как сейчас помню, как папа сказал. – Андрей, что это за новости? От услышанного я в шоке. Я думаю, это просто временное увлечение, а риск потерять все просто огромный. А мама расстроенным голосом сказала. Сынок, ты что, это же твое наследство, и дедушка очень хотел бы, чтобы ты жил там, а так ты в один момент можешь все потерять. Да, это мое наследство, и я не хочу им рисковать, но я давно мечтаю о небе и хочу летать. Если я не попробую осуществить свою мечту сейчас, то спустя годы буду жалеть об этом и не смогу себя простить. Я шесть лет по работе отъездил в шахтной клетке вниз, а на самом деле хочу летать, высоко, в небе. – Андрей, прошу, одумайся, ты не понимаешь, чем рискуешь, – настаивал отец. – Андрюшенька, послушай нас с папой, действительно с этими банками связываться просто опасно, ты легко можешь остаться без всего сразу и пилотом не станешь и лишишься самого дорогого своего актива, слезно просила мама. – Хорошо, я подумаю, – спокойно сказал я, чтобы успокоить своих родных, но при этом в глубине души я уже принял решение. Где-то через неделю я уже ехал в банк для открытия кредитной линии, а еще через пару недель занимался открытием визы в ЕС, так как выбрал для обучения подготовительный центр компании, который находится в городе Рига в Латвии. Я выбрал этот центр, так как они в сжатые сроки давали теорию, при этом значительную часть обучения занимали именно налеты, а также срок всего обучения до получения лицензии CPL составлял около 18 месяцев. В предложении данного центра было указано, что наиболее успешным кадетам они предложат работу в своей авиакомпании. Также данная компания всем своим кадетам предоставляла жилье. В специальном общежитии, которое находилось на их территории. С банком мне также повезло, так как я получил шестимесячную отсрочку по выплатам. А основное тело кредита пришлось на последние месяцы срока. И уже через месяц я вылетел в Ригу. Признаюсь, что кроме языкового барьера был еще ментальный. В данном центре проходили обучение латыши, поляки, чехи и многие другие на русскоговорящих людей практически не было, так как все обучение было на английском, мне было очень нелегко. Да, я владел английским на уровне Intermediate, но акцент у каждого разный и мне приходилось какое-то время привыкать к латышскому английскому. Преподаватели в виду своего возраста знали и понимали русский, но молодежь отдавала предпочтение национальному языку и для коммуникации с коллегами. Я использовал английский. В общем, первое время мне, мягко сказать, было нелегко. Так как кроме основной нагрузки по учебе, на меня легла ноша моральной акклиматизации среди людей, которые имели другую ментальность. Так как просто поговорить по душам или просто вспомнить былое, было попросту не с кем. Все свободное время я проводил за звонками домой и пешими прогулками по Риге. Да, мне очень хотелось домой. Но выбор был сделан и теперь оставалось лишь не сбиться с курса и двигаться к своей мечте. Спустя несколько месяцев обучения я полностью влился в коллектив своей группы и у меня появились приятели и приятельницы, тем более нас объединяла одна цель и мечта – это желание летать. Как сейчас помню свой первый вылет на учебной Цесне. Правду говорят бывалые пилоты. Что первый полет, как и первую девушку, ты помнишь всю оставшуюся жизнь. Так и у меня. Первый полет был ярким и запоминающимся. Это была четырехместная на 400. Кроме меня и инструктора на борту было еще двое кадетов. Нам предстояло совершить визуальный полет вокруг аэропорта. То есть каждый из нас должен был выполнить взлет, круговой облет территории, а также выполнить посадку. Все предстояло сделать полностью на руках, без использования автопилота. Это у фильмах мы смотрим, как бравые пилоты легко взлетают и садятся, держась за штурвал одной рукой. Но в реальной жизни это совершенно другое. Как сейчас помню, разгон по полосе, потом точка принятия решения и взлет. Я слегка потянул штурвал на себя и наша цесна как пушинка оторвалась от земли и начала набирать высоту. Потом изменения градуса закрылков, переключение режима тяги двигателя и так далее по инструкции. Но самой запоминающейся стала посадка, так как она считается более сложной. При посадке крайне важно сохранять нужную вертикальную и горизонтальную скорость, так как легко можно пролететь полосу. А потом придется уходить на второй круг, либо вообще сесть на полосы. У меня, как и всех кадетов, после первой посадки выступил пот на лбу, но это того стоило. После курса легких одномоторных самолетов мы сдали экзамены и получили свои PPL сертификаты. Как сейчас помню нашу радость, эмоциям не было предела. Мы с ребятами вечером пошли в ближайший пап и отвели душу за бокальчиком местного пива Ригас. Но сильно расслабляться у нас не получилось. Да и смысла в этом не было, так как через день у нас начинался новый этап обучения управлению самолетами, которые имеют два и более двигателей с конечным получением долгожданной лицензии CPL. Тут уже программа была другая и машины посерьезнее этой Piper Seneca и Cessna. С учетом успешного предыдущего обучения на однодвигательные самолеты. Освоить особенности управления двухдвигательными было не так сложно, как нам казалось, и мы успешно прошли курс. Ночь перед экзаменом была классической, то есть никто практически не спал. Хотя после тестов нам предстояло сдавать практику. А не выспавшийся пилот это нехорошо. Но все же нам повезло, и мы успешно сдали экзамены. Вручать нам лицензии приезжал лично один из директоров одноименной авиакомпании. Нескольких человек, преимущественно латышей, пригласили остаться работать в одноименной авиакомпании. Но я не расстроился, так как планировал работать в Украине. Итак, обучение окончено, я имею на руках действительный сертификат линейного коммерческого пилота гражданской авиации или просто CPL, но работы нет. А также приближается срок выплаты основного тела кредита. Кроме этого, очень хочу домой, так как за все 18 месяцев я ни разу не был дома и ужасно скучал. Разослал свое резюме во все авиакомпании Украины и соседних стран, я уехал домой. Шли дни и недели, а откликов на резюме так и не было. Авиакомпании не хотели брать пилота с малым количеством налета сложно передать словами то, что я чувствовал в то время. Я заложил самое дорогое, что имел и мог запросто лишиться своего наследства, и я с трудом мог смотреть на глаза родных, ощущая себя неким предателем или преступником. Чтобы не сойти с ума, я продолжил рассылать резюме, а параллельно устроился работать торговым представителем. По вечерам я совершал пробежки, тем самым оставался наедине со своими мыслями, которые разрывали меня на куски. Гулять с девушками и друзьями я тоже не ходил. У меня просто не было на это желания. Особенно мне были неприятные шутки моих товарищей, которые при встрече то и дело говорили. Ну что, пилот, где твой самолет? А в те моменты мне хотелось ударить их по лицу и самому провалиться сквозь землю. Работа торговым меня просто раздражала, особенно когда я посещал торговые точки рядом с нашим аэропортом и видел, как взлетают или садятся самолеты. Я как в детстве, стоял и смотрел им вслед, а особенно было больно на это смотреть, когда у меня дома в шкафу пылилась действующая лицензия CPL. Шли дни и недели, и вот однажды, как сейчас помню, это была пятница 31 октября. Вечером после работы я уже без особой надежды проверял свой email, как увидел новое письмо от одной из авиакомпаний. Мое сердце в бешеном темпе билось, выскакивало из груди. Дрожащими руками я кликнул по ней мышкой и начал вслух читать английский текст. В нем черным по белому было написано что меня приглашает на работу вторым пилотом небольшого самолета L410, с неплохой как для кадета зарплатой. Но самое главное было, это местонахождение данной компании. Это было АЮАР. Признаюсь, это было нелегким решением покинуть родные края и уехать летать в Африку. При том, что обучение я проходил в Европе и планировал остаться работать в родной стране. Но, как говорится в моем случае, это был спасательный круг и я согласился. Родители были в шоке от моего известия, но отнеслись с пониманием и через несколько дней я уже паковал чемоданы, так как мне в определенный день необходимо было прибыть в главный офис авиакомпании в Юханисбурге. Лететь мне пришлось с пересадкой через Стамбул. Когда я, сидя в кресле новенького Боинга 737-800, оторвался от земли и наблюдал из иллюминатора видом родного Донецка с высоты птичьего полета, то дал себе обещание вернуться работать в родную страну. Прилетев в Йоханнесбург, я прямо на трапе самолета ощутил жаркий климат этой страны. Пройдя таможенные процедуры, я получил багаж, взял такси и отправился в главный офис авиакомпании. В главном офисе меня встречал Ашер и директор департамента развития внутренних авиалиний. Они сообщили, что предлагают мне должность второго пилота на небольшом двухмоторном самолете L410 местных авиалиний. В общем не люфт Ганза, но выбора у меня не было. И я согласился. Жить и работать мне предстояло в небольшом городке Хейлборн, что в 145 километров от Яханисбурга. Это был небольшой городишко и одним из его достопримечательностей был сетевой ресторанчик KFC, где я любил себя побаловать вредным, но вкусным гамбургером. Моим напарником и командиром судна был пожилой немец Ганс, который еще в молодые годы, как и я, приехал сюда на работу и решил остаться. Женившись на местной девушке, он обзавелся с семьей и они родили на свет трех детишек. Родом он был из Дрездена, который до 1990 года был в составе ГДР, поэтому он неплохо знал русский язык. Мы быстро нашли взаимопонимание. Он любил рассказывать о красоте местной природы и о простоте, добродушности здешнего населения, а его фразу «Жить надо там, где люди добрее, я буду помнить долго». Мы с Гансом несколько раз в день совершали рейсы в столицу и обратно. А иногда приходилось летать и в более отдаленные уголки страны. Однажды в Йоханнесбурге к нам сел один пассажир. Это был швед лет 50. В тот день в аэропорту было много самолетов и скопилась небольшая очередь в ожидании слота на вылет. Так иногда бывает и мы с работающими двигателями стояли на рулежной дорожке в ожидании разрешения занять исполнительный. Так вот. Мы стоим и ждем команды авиадиспетчера. Ожидание затянулось где-то на полчаса. И тут я слышу со стороны пассажиров, как кто-то громко возмущенным тоном на ломаном английском говорит. «Эй, пилоты, вы будете лететь или нет?» Мы с Гансом промолчали, так как инструкция исключает в штатной ситуации общение экипажа с пассажирами. Через 5 минут он опять повторяет данный вопрос, на что я не выдерживаю. И на русском говорю Гансу, «Слышь, Ганс, давай выпустим этого мудака и пусть шагает пешком». Тогда я не заметил, как зажал кнопку трансляции в салон и все пассажиры услышали мое предложение. Тогда я думал, что русский кроме меня и Ганса никто не знает, поэтому сильно не переживал. И через пять минут нам дали слот, мы вышли на исполнительный и взлетели, а через час благополучно приземлились в аэропорту назначения. Каково было мое удивление, когда при выходе из салона этот швед заглянул к нам в кабинку и на русском с улыбкой сказал – Ребят, вы наверное были не в духе, поэтому извините за мое поведение. Сказать, что я был в шоке – это все равно, что не сказать ничего. Как оказалось позже, этот швед знал русский, так как у него жена была из России. И чтобы понимать, о чем она говорит со своими родными, он тайком выучил язык. Этот швед часто летал с нами, и больше таких моментов не было. В общей сложности я около года отработал в ЮАР. Параллельно с работой я продолжал рассылать резюме, но уже с пометкой, что я являюсь действующим пилотом. Домой я летал раз в три месяца, да и то всего на пару недель, так как заменить меня было практически некому. В конце 2013 года в Украине начался Майдан, а потом война и мой родной город был в огне. Мои родные не захотели выезжать из Донецка и я все время, когда был на земле звонил им. Через некоторое время наш родной аэропорт Донецк был полностью разрушен и я понял, что моим мечтам летать из родного порта не суждено было сбыться. Несмотря на это я все равно хотел вернуться в Украину и работать там, так как Африка не совсем то, что я искал. И вот однажды мне на email пришло письмо от одной молодой украинской авиакомпании с предложением работать вторым пилотом. Эта компания была основана совсем недавно и имела в своем парке около 5 Боингов 737. Работали они в основном на чартерных перевозках, но также были и регулярные рейсы как по Украине, так и за рубеж. Поэтому они активно набирали молодых пилотов и бортпроводников. К тому времени я налетал достаточное количество часов и с уверенностью мог претендовать на эту должность. В тот день я сообщил эту новость Гансу и некоторым ребятам с нашего аэропорта, с которыми я общался и они с радостью разделили ее. Признаюсь, они неохотно отпустили меня, но я очень хотел работать дома. Прилетев в Киев, я прямиком из аэропорта поехал в офис авиакомпании. На собеседовании мне сообщили, что необходимо пройти дополнительное обучение на Боинг 737, и я с радостью согласился. По сравнению с моей старенькой Элкой, Боинг – это серьезная машина. Но с учетом того, что в нем полно автоматики, то многие процессы не требуют участия пилота, и это гораздо упрощало управление. Тем более я умел и любил летать на руках что также было моим плюсом. Обучение прошло быстро и уже через пару месяцев я был в строю. Как я упоминал ранее, эта авиакомпания была молодая и основная часть ее коллектива была молодые парни и девушки и я отлично в него влился. Там я и повстречал свою девушку, которая скоро станет моей женой. Теперь я рассекаю небеса на белоснежном Боинге с красивым оранжевым хвостом. Также в флоте нашей компании есть один Боинг, который раскрашен в цвете футбольной команды Шахтер. Его мы с ребятами называем Шахтерик. Хочу сказать вам, что я счастлив и ни грамма не жалею о решении, которое я принял осенью 2012 года. Бросить все и связать свою жизнь с авиацией. И вам, мои подписчики, желаю и искренне советую рисковать и идти за мечтой. Единственное, за что я волнуюсь, так это за родных и свой город. И я каждый день молюсь и надеюсь, что в нашей стране наступит мир, и мы, как раньше, будем жить дружно и одной семьей.